Эксперимент. Эксперимент. Эксперимент Йо мой маленький туп трейдер. Хочешь получить пиздатый скин на халяву? Тогда перейди на сайт ксго Trade и в поле промокод в виде вирки. Здрасте, сегодня мы будем пиздец с вами о таком недооцененном сайте для трейда, как BitSkins. Сразу скажу, что видос будет больше разговорного вида, и особо трейда вы тут не увидите. Зато я расскажу, почему тебя нихуя не получается в трейде. Итак, BitSkins – это торговая площадка, которая не банит людей за покупку выгодных предметов. Привет, опс. Ну а если серьезно, это аналог опскинса, у которого есть пару своих низчиков. Одним из этих низчиков является автопокупка, про которую либо все нахуй забыли, либо изначально не знали. А вот и бучевирки шансов что на малоизвестных вещах профик всегда больше, и ты, сука, запомни. Чем меньше конкуренция, тем больше заработок. Иногда нужно выходить из своей зоны комфорта и идти тестить новую схему с новыми сайтами, а не сидеть и по одному проценту на мане и опси делать. Короче, схема такая. Ищем любой удобный обменник под автопокупку любит В моем случае это был скинжар, на который, кстати, вернули баланс. выводил с него шмот в минус 29-30% процентов и заносил обратно. Пользовался таблицей скинс трейдер. Настройки вы увидите на экране. Верки, Верки, а покажи круг, плиз. Мы же, блять, не можем по твоим настройкам у сайта понять, как нажимать на кнопочку обмена и какие предметы брать. ха ты ебабо. Ну, Верки, ну, плиз. Блять, ладно. Вот ради тебя сделал один ебучий круг. Взял эмку на джаре по 1,70 и продал за 1,27. И перевел обратно с битства на джар. Получилось 2 бакса. В итоге с одного круга 30 центов. Но вы должны понимать, что круг я сделал по фасту для видоса на первой попавшейся пушке. Если мониторить пару обменок под автопокутку биться, то можно и ножик под минус 30 поймать. На ну, этом все. В этом видосе хотелось бы донести до вас, что не нужно ограничивать свой кругозор и узнать всеми известные сайты для трейда. Экспериментируйте, ищите на умнейм сайте, создавайте свои схемы, зарабатывайте лаве пока не поздно. Ставим 100 лайков и я выпускаю новый видос. Также нажимай на колокольчик и подпишись на канал. Удачи вам и всех благ! Я пизда, ты нахуй не отслил зарплату твоей Пусти на стене висят со мной плакаты